Привет, что случилось? Инопланетянин посадил моего друга в тюрьму. Надо его спасать. Он забрал ключ с собой. Я знаю, что делать. Что? Мы построим ловушку. Хаги-ваги? Да. С его помощью мы поймаем инопланетянина в эту клетку. Что за клетка? О, мой друг хаги -лаги. Вот ты и попался. Больше не будешь обижать моих друзей. Я еще отомщу тебе. <музык> Ура! Спасибо!